Привет, сраный мух, я пришел, чтобы вогнать тебя в депрессию. Лол, моя жизнь говно так, что ты опоздал. Я уверен, твоя депрессия наиграна, и ты даже не знаешь, что это такое. Лол, я же не 13-летняя девочка из твиттера, я прекрасно знаю, о чем говорю. Докажи. Лол, не буду, моя жизнь говно, мне не до этого. Ну слышь, докажи, иначе я начну читать критику на критику чистого разума. Мне все равно, но ладно, я могу рассказать про различные подходы к определению причин депрессии, лишь бы ты заткнулся и свалил. Класс, послушаю. Ну смари короче, рот сраный. Есть такой чел, точнее был. Бенджамин фамилия его. Он считал, что на развитие этих деприсяшек-говняшек влияют два психологических фактора, беспомощность и самокритицизм, или сочетание обоих факторов. Под беспомощностью он понимал все эти мерзкие зависимости от мнения людей, неумение говорить «нет» и все такое. Беспомощность и самокритицизм, в свою очередь, формируются под влиянием ранних взаимодействий с родителями. По мнению этого Бенджамина, беспомощность формируется, если твоим родителям насрать на тебя или наоборот, если они любят подоминировать над тобой. Самокритицизм развивается, если ты настолько ушлепок, что родители постоянно орут на тебя и тыкают в твои дебильные косяки. Другие личностные черты могут определять момент возникновения депрессии. Например, нарцисс противный начинает ныть и депрессировать, когда людям на него насрать. То есть люди с высокой степенью самокритики и зависимости более подвержены депрессии? Ты тупой, я же понятно объяснил. Так что да? Говна. Ну ты чмо, злобный рот, чтоб тебе в рот муха залетела. Продолжай. Другой ровный подсклонинджер также предполагает общую причинность личностных нарушений. Базисное положение заключается в том, что депрессия, тревога и личностные расстройства обусловлены набором наследственно обусловленных темпераментальных черт высокого порядка. И к – это склонность к поиску новизны, избегание вредности и зависимость от вознаграждений. Высокие значения параметра поиск новизны свидетельствуют о склонности к вот этой всей любопытности доставучей, импульсивности и все в этом духе шило в жопе короче. Индивиды с высокими значениями параметра избегания вредности беспокойны боязливы, застенчивые и быстро утомляемы, короче почти любой подросток сейчас. Ну и третья черта, зависимые от вознаграждения индивиды описываются как преданные, теплые, любящие, эмоционально зависимые, тупо песили на двух ногах. Ну и короче дисфункциональные личностные черты и личностные расстройства возникают в результате комбинации этих черт при взаимодействии со средой. Соматическая тревога связана с высокими значениями параметра поиск новизны, когнитивная – с избеганием вреда, а депрессия – с самым высоким уровнем зависимости от вознаграждений. То есть в зависимости от степени проявления в человеке этих черт, у него могут развиться разные роды тревог и депрессии. Ну да. А что такое соматическая и когнитивная тревога? Ну ты глупый рот, капец. Соматические проявления тревоги проявляются в виде вегетативной полиморфной гиперактивации и моторных нарушений, ну понятно же, на поверхности буквально. Почему мне стало еще более непонятно? Потому что ты рот без мозгов, но это суетливость, мышечное напряжение с болевыми ощущениями различной локализации, тремор, неспособность расслабиться, кочки по ходу. А когнитивная тревога это как? Но это когда человек видит опасность во всем и всех, пока не доказано обратное, и считает, что лучше всегда предполагать худшее цикла короч. Лан, давай дальше насрать. Мужик еще был крепелен. Он утверждал, что депрессивный темперамент – это рудимент очерченных депрессивных эпизодов. Депрессивный темперамент характеризуется состоянием перманентной эмоциональной мрачности во всех жизненных ипостасях. Эти лица пребывают в постоянной подавленности, безрадостности, тревожности, унылом или отчаянном настроении, часто высказывают пессимистичные прогнозы, всегда серьезно, чем-то загружены, исполнены вины и самоуничижений, переживают недостаток веры в собственные силы и самоуважение. Этот личностный склад наследуется и становится заметным в юности, может существовать без изменений, а иногда трансформироваться в настоящую меланхолию. Но ну, в общем эмо всякие из двух тысяч семи. То есть депрессия может передаваться по наследству. Ну ты вообще слушаешь меня, уши почисть. Продолжай. Дальше короче японский психиатр Шамада, который в перерывах по-любому рубил суши, описывал склонность к депрессии понятиям статотими, подразумевающим педантизм, патологическую стойкость, застреваемость на мыслях и чувствах, повышенную требовательность к себе, чувство постоянной неудовлетворенности. Вол, интересно, в какой момент зритель поймет, что это прям описание его уникальной личности. Лан, это все, чем-то напоминает модель клонинджера, в которой расстройства обусловлены темпераментальными чертами высокого порядка. Это все, чем-то напоминает модель клонинджера, в которой расстройства обусловлены темпераментальными чертами высокого порядка. Ну да, Лан, теперь про Фрейда, которого сейчас все так любят. Классическая работа Фрейда "Печали и меланхолия". Лола отличное название для жизни какой-нибудь тяночки было бы. Короче эта книжка фиксировала четыре универсальных условия необходимых для развития меланхолии, первое это наличие детской травмы, но там девочка тебя бросила в садике или мальчик, у нас тут толерантный канал Второе – это выбор объекта на нарциссической основе, то есть ведение в других скорее самих себя, чем отдельного человека при наличии очень сильной привязанности. Третье – это мнимая или действительная утрата реального или воображаемого объекта, ну тип, когда на тумблере порно запретили, шариш. Четвертое – это перенос гнева и ненависти на собственное «я». В силу нарциссического выбора определенные части «я» были слиты с объектом, поэтому чувство адресованные разочаровавшему человеку, переносится на ту часть Я, в которой представлен интернализованный и теперь ненавидимый объект. Лол, отличное руководство по выращиванию депрессивных людей. У тебя что, дебил в жопе, ты что несешь? Ничего, продолжай. Впоследствии Фрейд выделил еще один механизм депрессии, неудовлетворительный котексис влечения, который предполагает настойчивое желание некоего объекта, и его репрезентацию в сознании как недоступного, что и порождает переживание утраты, чувство душевной боли, отличное от тревоги как предвосхищение опасности. Тип ты хочешь мороженку, а оно закринчилось, и ты такой блин мое желание не исполнится, мне очень больно. Ну или ты хочешь быть президентом России, но это невозможно, тоже больно, но от этого так-то всем больно, ну ладно не будем об этом. То есть неосуществленные желания или даже невозможность осуществить желания могут вызывать депрессию? Ты достал говорить то есть, ну да, это же очевидно. Продолжай. Сам знаю, еще одна линия, которая развивает идею Фрейда была на читане неким Брингом. Автор подчеркивал центральную роль переживаний беспомощности и бессилия в генезе депрессии. То есть не сама по себе утрата объекта является определяющей характеристикой, а репрезентация индивидам собственной неспособности достигать целей. Но если на пациентском объяснять, то это если например ты опять хочешь мороженое, но у тебя денег нет, и способности их заработать ты не видишь. И ты сидишь такой и думаешь, капец все пацаны на районе с мороженокой, а я как лох без. То есть не сами невыполненные желания влияют на депрессию, а отношение человека к этому. Ты опять сказал то есть, но да, так и есть. Ну короче есть еще концепция Рада, которая сфокусирована на детерминантах самооценки и сложных интерперсональных процессах у депрессивных больных. По мнению автора, этих лиц характеризует выраженная зависимость от другого человека в том, что касается удовлетворения их потребностей и самоуважения. В отношениях с другими они руководствуются стремлением получать поддержку и заботу. Однако по мере обретения уверенности в отношениях, они становятся все более требовательными и агрессивными, что доводит партнера до границ толерантности и заставляет его стремиться к разрыву. После этого они впадают в другую крайность и начинают молить о прощении, развивая чувство вины и жалости к себе. Таким образом, в отношениях депрессивного с объектом любви и Рада прослеживает особый стереотип – враждебность, чувство вины, падение на колени. Воу, получается депрессивные люди своим закономерным агрессивным поведением, в конечном счете, сами смогут стать причиной своей депрессии. Ну да что тут непонятно, есть даже исследования взаимосвязи между депрессией и агрессией. Механизмы взаимосвязи агрессии и депрессии могут быть различными. Если агрессивному обесцениванию подвергаются объекты собственной жизни, близкие индивиду люди, организации виды деятельности, возникает особый внутренний мир, в котором нет ничего ценного способного поддерживать самоуважение личности. Когда такой обесцененный мир сравнивается с фантазийным, полным идеализированных объектов, депрессия становится неизбежной. Если агрессия открыто отреагируется в адрес других людей, разрушает дружеские, семейные и коллегиальные отношения, снижается вероятность удовлетворения любовных влечений, достижения успеха, признания из внешнего мира. Наконец, агрессия, направленная против собственной личности, также служит механизмом депрессии. Постоянная самокритика повреждает репрезентацию я и оказывает негативное воздействие на его функционирование, блокируя развитие способностей, удовлетворение желаний и поддержание самооценки. Но если ты это дослушал, объясню опять на нормальном языке, короче если ты злишься на стул, потому что он жесткий и мечтаешь о мягком пуфике, то ты скорее всего впадешь в депрессию. Если ты злишься на окружающих тебя людей, то ты мудак, но сейчас не про это. Это короче приведет к тому, что ты будешь весь такой нигилист-социопат и впадешь в депрессию, от осознания того, что на самом деле ты просто лох. Ну а если ты злишься на себя, то есть за что, но это приведет к тому, что ты запрешься в своей комнате и будешь со слезами смотреть аниме свое. Лол, то есть если я буду агрессивным, я могу впасть в депрессию? Да, надеюсь так и будет. Но сначала я скажу про этот мейнстрим с перфекционизмом. Перфекционизм, это чрезмерно интенсивное стремление к совершенству, признается исследователями конституционального, психодинамического и когнитивного направлений в качестве важного личностного фактора депрессии. Предполагается, что склонность следовать чрезмерно высоким стандартам, испытывать хроническое недовольство сделанным и мучительно застревать на мыслях об ошибках является важной чертой депрессивного личностного склада. Ну короче, перфекционизм это никогда когда ты дрочишь на красивый квадрат в квадрате. Блин, а я всегда понтовался, что я перфекционист. Ну и тупой, а теперь Валя, мне нужно продолжить рефлексировать. Я свалю, но давай договоримся, что я победил. Окей, Валя. Остался всего один урок, морж. Так бегите, прячьтесь, прощайтесь с детьми, потому что ничто, ни ваша армия, ни ваш красно-бело-синий пес вас не спасет. Скоро увидимся.